Здравствуйте, уважаемые земляки, снова с вами я, Санава Бушиев. Итак, дорогие друзья, вчера, 10 августа нынешнего года, прошло очередное заседание сессии Народного Курала. Все ну, общественные силы, политические силы, люди, которые интересуются политикой, ждали этой сессии и думали, надеялись глава Республики Калмыкия Бату Хасиков придет на сессию и предоставит отчет, отчет о своей деятельности согласно нормам как федерального, так и республиканского законодательства. Я, как руководитель общественного движения нашей Калмыкия, другие политические деятели неоднократно требовали от главы Республики Калмыкия, так и от Народного хурала от депутатов Народного права Республики Калмыкия, чтобы глава пришел на заседание и отчитался за свою деятельность за 19 и 20 год. Общественные активисты уже записывают видео, где троллят наших депутатов и самого главу. Депутаты межфакционной группы призывают Хасикова прийти на заседание сессии, отчитаться. Однако он не приходит. То есть дело доходит до абсурда. Согласно федеральному закону об общих принципах организации представительных и исполнительных органов государственной власти на территорию субъекта Российской Федерации, согласно степному уложению, согласно закону, Республики Калмыкия о главе Республики Калмыкия, согласно закону Республики Калмыкия о народном хурале парламенте Республики Калмыкия, глава обязан ежегодно предоставлять отчеты в парламент, отчеты о своей деятельности, в том числе по вопросам, поставленным Народному хуралу Однако Бату Сергей за 19-й и 20 год такие отчеты не представляет. Я записываю это видео не для того, чтобы там раскритиковать очередной раз главу. Калмыкия, а для того, чтобы сказать вам в преддверии предвыборной кампании, уважаемые земляки, люди, которым не безразлична судьба республики, мы избираем таких людей, которые впоследствии даже не могут перед нами отчитаться, не могут сказать, рассказать о своей деятельности не исполнить свои обязанности, которые предусмотрены как федеральным, так и республиканским законодательством. Они придумают тупые отмазки. Глава, ну, руководитель администрации главы Чингис Береков на мое обращение о предоставлении отчетов в своем письме указал то, что это не обязанность главы. Хотя в законе написано «ежегодные отчеты». Слово ежегодный уже подразумевает то, что каждый год отчитывается. На сегодня я уже как руководитель общественного движения на нашей колонке, как кандидат в депутаты Государственной Думы, направил обращение как в администрацию президента, так и на имя президента Российской Федерации, чтобы они поругали, да в кавычках, Хасикова. Они ведь нам его ставили. Еще раз обращаюсь к вам, дорогие друзья. Приходите на выборы. Нам нужно самим научиться... Избирать правильных людей. Нам нужно самим научиться делать свой выбор. Где 85% человек, которые выбрали Хасикова? Бату Сергей сейчас себе бьет в грудь и говорит: меня избрали 85%. Где они? На протяжении двух лет в республике Хаос постоянно проводились в 2019 году публичные мероприятия. Мы собирали огромное количество человек. Где те 85%, которые могли бы защитить на нашу главу? Где в социальных сетях те люди, которые также открыто, не с фейков, могут защитить на, на наше руководство? Я вас еще раз призываю прийти на выборы, проголосовать и защитить свои голоса. Потому что при честном выборе могут быть только избраны достойные люди. Посмотрите, что вчера творилось в народном хурале. Опять же, большая часть депутатов от партии власти вообще никак не реагировала на доводы своих оппонентов. Это о чем говорит? О том, что эти, эта большая часть депутатов также была избрана на таких же выборах, Эти люди не защищают интересы наши, не защищают истинные интересы Калмыкии. Но ну, а сегодня я, как отдельно, так и с э, представителями Коммунистической партии Российской Федерации, езжу, выезжаю по районам, встречаюсь с людьми. У нас везде проблемы. Лагань, родной поселок нашего главы, нет воды, опустынение. А Черноземельский район тоже самое. Юсинский район стоит на Цакца стоит на, на воде. Нету питьевой воды. Также о пустыне. Проблемы в сельском хозяйстве. В городе проблемы с системой газоснабжения. Проблемы с водой. Засуха. А голова не отчитывается. Еще раз прошу, дорогие друзья, приходите на выборы и проголосуйте по-честному, по сердцу от себя. Дело даже не во мне, дело в нас. Поскольку я верю, я верю в то, что наш калмынский народ, да и вся весь российский народ в целом имеет сильные корни, имеет сильных предков, у которых очень славная память, доблестные поступки. И в каждом из нас это есть. В каждом из нас есть дух рода, который потом превращается в национальное самосознание. В связи с этим, уважаемые друзья, чтобы не было такого, чтобы глава не прятался от депутатов, чтобы глава не прятался от людей, чтобы депутаты Народного Хурала были ближе к людям, были ближе к народу, были отзывчивыми. приходите на выборы, голосуйте по-честному, голосуйте по сердцу.